Вас приветствует интернет-магазин спорта Extreme B Bike. Сегодня с вами поговорим про беговелы. Перед вами вот такая компактная коробка, в которой был в разобранном виде беговел британской фирмы Гиди Собирается он очень легко. Внутри есть инструкция и все необходимые ключи. Теперь вам презентую сам беговел. Модель очень интересная, по цене достаточно бюджетная, но имеет все необходимые Моменты, которые нужны для ребенка от 2 до 5 лет. В первую очередь хочу отметить, что данный беговел собран на алюминиевой раме. Поэтому он достаточно легкий, но и достаточно тяжелый для того, чтобы удержать ребенка в седле и для того, чтобы ему было комфортно проезжать всевозможные препятствия. У велосипеда идет достаточно жесткое седло. Сзади на седле есть ручка для родителей, для того, чтобы беговел легко можно было переносить. Беговел собран на пневматических колесах, которые вы можете накачать в зависимости от того, где ребенок будет ездить. То есть, если он будет ездить по грунту, то колеса немножко можно спустить, для того, чтобы ребенку было комфортнее. Также здесь есть дисковый тормоз, который, во-первых, сохранит обувь вашего ребенка, во-вторых, сохранит ваши деньги. И в дальнейшем ребенок быстрее освоит велосипед с тормозами и не будет спускать ножки при, первом, при первых опытах катания. Грипсы здесь прорезиненные, с боковой защитой, специально рассчитаны для маленькой руки. И ребенку будет удобно держаться, рука скользить не будет. Все Металлические части защищены пластиковыми накладками, для того, чтобы ребенок не поранился, для того, чтобы ему было комфортно. Седло у нас регулируется по высоте от 340 до 470 мм. И по заявлению поставщика, в принципе, беговел рассчитан для деток до 5 лет, в зависимости от роста уже ребенка. Интересный беговел, идет он в двух расцветках. Здесь все стандарты выполнены по безопасности и нетоксичности материалов, которые использованы при разработке. Дисковый тормоз стоит достаточно бюджетный для ребенка этого хватает полностью. Также вы сами можете подрегулировать дисковый тормоз двумя болтиками, которые здесь есть. Заходите к нам на сайт, выбирайте беговел, который подходит для вашего ребенка и подходит в стиле его катания. Вибайк,